друзья всем привет сегодня в своем видео я вам расскажу как отключить windows 10 слежку или по-другому сбор данных с вашего компьютера компании microsoft что нам необходимо сделать нажимаем в правый нижний угол выбираем все параметры дальше мы переходим в конфиденциальность и вот на складочку общие мы здесь все отключаем После мы переходим в персонализацию рукописного ввода. И также здесь выключаем все. Дальше мы идем в расположение, изменить. И вот доступ к сведениям о расположении для этого устройства тоже отключаем. А затем нам необходимо диагностика и отзывы зайти. Так здесь мы тоже смотрим чтобы у нас все было отключено вот частота формирования отзывов windows должна запрашивать мои отзывы ставим никогда то есть если у нас по умолчанию то автоматически логи будут отсылаться а затем выходим нажимаем обновление и безопасность выбираем центр обновления windows дополнительные параметры и здесь также мы все отключаем. Вот таким способом можно отключить слежку Windows 10. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!